Девочки, мальчики, вот вы меня спрашиваете, где взять окружение, которое тебя будет вдохновлять, как избавиться от своих внутренних установок, стереотипов, как начать мыслить по-другому, как начать жить по-другому. Вы знаете, у меня всегда на эту тему единственный ответ – кардинально что-то поменять. Сначала ты меняешь себя в голове, ты приходишь к той мысли, что тебе нужно действительно что-то менять в своей жизни. И это целиком и полностью будет зависеть только от тебя. Дальше ты начинаешь продумывать, окей, хорошо, я хочу поменяться. Что конкретно я буду менять? Например, окружение. Окей, меняем окружение. Как? Я начинаю думать, а куда я могу пойти, куда я могу сходить, да, с кем я могу познакомиться. Например, на какую-нибудь конференцию записаться, на какой-нибудь тренинг, на онлайн обучение, если ты живешь далеко от мест событий. В любом случае, это мои выборы. Это выборы, какие книги читать, это выборы, с какими людьми мне говорить, сколько времени мне с ними разговаривать. Я очень хорошо помню ситуации, когда мне звонили мои подружки, там какие-то родственники, говорили, вот, мило, у меня так все плохо в жизни, послушай меня, что же мне теперь делать и вот подобное вот это вот все нытье и вот это все слушать, понимаете, если вот я готова пожертвовать своей жизнью и слушать вечное вот это нытье, то вопрос, куда я из-за этого нытья, куда я сама приду. Вспоминаю себя в этих ситуациях, когда у меня не было крутого окружения, когда у меня не было а, крутых знакомых. Я же сама себя выводила из этого состояния, я сама себя выводила из этого окружения, я сама себя выводила из квартиры, я искала возможности, я читала книги, я изучала, какие мероприятия где проходят, куда я могу попасть, с кем я могу встретиться, с кем я могу познакомиться. Это все было исключительно, собственно, моя инициатива. Это не было какое-то приглашение, меня никто не заставлял это делать, я это делала сама, поэтому девочки, женщины, ну и мужчины тоже. Если вам не хватает качественного общения, если вам не хватает развития, если вам не хватает нового окружения, то меняйте его самостоятельно. Ищите сами те события, те мероприятия, которые будут вас заряжать, которые будут вас вдохновлять, которые будут давать вам силы. Убирайте из своей жизни нытье, вечные жалобы. Убирайте из своей жизни вот эти вот бесполезные совершенно телефонные разговоры, которые ни к чему не ведут. Убирайте из своей жизни людей, которые отнимают у вас силы. Потому что помните, что время вашей жизни, оно конечно. И оно может закончиться в любой момент И просто задумайтесь, куда вы тратите время своей жизни прямо сейчас Чем вы занимаетесь прямо сейчас Куда вы сливаете свою энергию прямо сейчас И прекратите это делать Жизнь, она одна Ну и по скриптум. Я считаю, что Здесь многое зависит не от того, что в вашем городе есть или нет эти мероприятия, куда можно прийти, чему-то новому научиться, с кем-то познакомиться, а это зависит от вашей личной ответственности. То есть, когда вы говорите, окей, я принимаю решение найти во что бы то ни стало новое окружение, поменять свой круг общения, поменять свое направление деятельности, создать новый бизнес. и да. Порой это стоит денег Это может стоить там, входной билет 500 рублей Или 1000 рублей Но знаете, что многим жалко Вот сняты и жм, жмет их жаба И говорит, куда ты пойдешь Да зачем тебе, да что ты там получишь Зачем тебе это нужно А вы знаете, это вот вопрос ваших личных приоритетов Вопрос ваших ценностей Поэтому примите решение Решите, что вы раз и навсегда хотите Покончить с той жизнью, которая есть сейчас И что-то поменять И начните сами, заведите этот механизм Начните меняться И приезжайте к нам на конференцию в мае, которая состоится 18-19 мая в Москве. Буду рада вас видеть. Друзья, хочу подвести итоги одного из предыдущих видео и разыграть корзину от компании «Вкусы мира». Напомню, что компания занимается тем, что продает различные снеки, очень полезные для здоровья, это и кокосовые чипсы, и каштаны, очень-очень много разных вкусов, сухофрукты и так далее. И сегодня мы сейчас выберем победителя из тех из вас, кто написал в комментариях под тем видео, что вы хотите корзину. Ну что, поехали. Как я обещала, методом тыка я это делаю, вот они все комментарии. Ковачу верчу. Оп! Так, выигрывает у нас Виталий Малыгин. Виталий Малыгин, я вас поздравляю. Вы победитель. Вы получаете корзину от вкусов мира. Поздравляю!